Субтитры That was the identity. I'll bring the new. Но не то Merci. Ты видишь позицию визуально, как ты видишь, что должен заставить калбаги за целиком А если вы что ты Почему? Ты должен рассказать? Вот ты сходишь, Нет, ну это. не давай. Я просто. Я же спросил, как правило. Три. Mm -hmm. Thank you. у меня такие дания, не из что не идет Прекрасно, прикольно. сегодня у меня. А не сюда. не так как 재미ли hurting Jesus. <laughs> Gracias.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 ну, в каждом Да, да. Субтитры А это что не поправит? Давай. Свои середины. Нет. Сколько сериал?